Сегодня мы рассмотрим, что такое WaveScore, что такое видеосоциальная сеть нового поколения. Первая социальная сеть, которая, в принципе, без инвестиций платит нам, и мы можем зарабатывать здесь очень серьезные деньги. Но хочу вам сказать, что в первой половине я все-таки покажу вам, как зарабатывать бесплатно в бесплатном сервисе этого проекта. Но настоящий бизнес не здесь начинается. Настоящий бизнес начинается, когда вы начинаете заказывать банковские карты. Это будет вторая часть сегодняшней презентации, поэтому я попрошу вас всех внимательно послушать от начала до конца, и первую часть, и вторую часть, и тогда вы поймете, сколько денег можно зарабатывать в этом проекте и как зарабатывать в этом проекте. Для чего нужна эта социальная сеть? Естественно, люди все разные, поэтому... Они будут использовать эту социальную сеть для разных нужд. Кто-то будет просто рекламировать какие-нибудь свои проекты, в которых они участвуют. Хочу вам сказать, что эта социальная сеть сегодня одна из самых эффективных рекламных площадок. Можно сказать, сайт Воронка, которая эффективно рекламирует на других социальных сетях ваши проекты, все то, что вы желаете рекламировать. Почему я говорю, что она самая активная? Если вы заходите в свой бэк-офис и нажимаете на Wavescore, с правой стороны у вас выскакивает таблица, и посмотрите внизу просмотры вашего видеоролика, то есть просмотров вашей странички. Это Network View по-английски написано, к сожалению, пока не работает на русском языке, потому что пока не внедрят все функции, которые должно быть в этой социальной сети, до тех пор, естественно, нет возможности еще добавлять языки. Хочу вам сказать небольшие новости. Если вы заметили, то сегодня уже все видеоролики, которые вы загружаете в плейлисте, они перелистываются справа налево, то есть не... Сверху вниз, а справа налево любой человек может перелистать все видеоролики. У кого случайно пропали видеоролики, которые они раньше загружали, то причина была в том, что было сбой в плейлистах и для того, чтобы исправить эти листы, некоторые видеоролики они вынуждены были удалить. Но если вы сейчас по новой загрузите эти видеоролики, то сегодня уже будет это работать отлично. Есть еще один недостаток, это пока идут работы на серверах, до тех пор еще программа не загружена на основной сервер. Поэтому, может быть, чуть-чуть медленнее загружаются и переключаются кнопочки, которые вы хотите посмотреть, но я уверяю вас, что в течение этого месяца все уже наладится и компания загрузит, на облачные сервера, и где бы не был партнер этой компании, у него просто будет летать все, и все будет очень быстро переключаться. В марте месяце запускается мобильное приложение, где каждый человек с мобильного телефона также сможет и регистрироваться, загружать плейлисты, загружать видеоролики, приглашать людей и так далее. В январе месяце вы получите, в течение, может быть, одной-двух недель, вы получите интересную программу Messenger. Это такая похожая как Skype или как Facebook Messenger, где вы можете переписываться со своими друзьями, у кого звук удваивается тогда будьте добры, Галина, обновите свою страничку или посмотрите, не открыли вы случайно две вкладочки сразу. В этом же месяце появится еще много новых функций. И те функции, которые уже сегодня есть, они постоянно усовершенствуются. Так как мы находимся еще все-таки в бета-версии, потому что компания чуть-чуть на месяц сдвинула запуск, Полной версии, поэтому будьте терпеливы. Уверяю вас, что когда запустится полная версия, вы будете в восторге от этой компании. В марте месяце запускается Idol Way. Это страничка артистов, это музыкальная платформа, где талантливые люди могут регистрироваться, загружать свои произведения. И, естественно, они также могут зарабатывать деньги, если мы послушаем их произведения, поставим лайки, что они нам нравятся. Некоторые люди хотят делать бизнес. Некоторые люди хотят просто рекламировать. Но большинство людей, они хотят делать бизнес. Если уже есть такая возможность, и компания платит нам деньги, за то, что мы распространяем эту социальную сеть, приглашаем своих друзей, знакомых, чтобы они также пользовались этой социальной сетью, компания нас очень щедро будет вознаграждать. Я бы вам хотел сказать, что для того, чтобы здесь зарабатывать большие деньги, и вы могли выводить эти деньги, я думаю, каждый желает выводить свои деньги, Каждый человек, который регистрируется, он должен заказать себе банковскую карту, потому что деньги выводятся только на банковскую карту, которую дает компания. В течение 3-4-5 недель она приходит на тот адрес, который вы указываете при регистрации своей банковской карты. Кроме карты, когда вы заказываете карту, который стоит 25 долларов плюс 17. Уже с комиссионных, которые вы заработаете, снимает компания. Всего это обойдется разовая проплата. Разовая. Не постоянно, а разовая проплата. Это 25 плюс 17 долларов. Те люди, которые проплачивают 25 долларов, они имеют возможность оказать банковскую карту, и у них появляется меню. Control Media, появляется 4 рекламных баннера и начинают зарабатывать деньги. Если мы сравним с бесплатным сервисом, то если в бесплатном сервисе вы зарабатываете в месяц, допустим, 100-500 тысяч долларов, то столько же вы будете зарабатывать в неделю в платном сервисе, то есть в 10 раз больше. Поэтому каждый человек, который желает выводить деньги, рано или поздно он должен заказать себе банковскую карту. Поэтому я советую вам, всем своим будущим партнерам, кого вы приглашаете, чтобы они мгновенно заказывали банковскую карту, пришла к ним эта банковская карта, и они могут легко выводить деньги из бесплатного сервиса, из платного сервиса. Поэтому ставьте ударение на платный сервис, а бесплатный сервис – это просто вам подарок. Если вы будете строить бесплатный сервис, то платный сервис у вас не будет строиться. И деньги, те люди, которые только в бесплатном сервисе, они могут потратить в веб-магазинах, купить себе компьютер, купить себе телефон, или купить себе что угодно. Сегодня в списке веб-магазинов компании приблизительно 30 крупных веб-магазинов вы можете потратить деньги в этих веб-магазинах, но я думаю, что цель у каждого человека не тратить деньги в веб-магазинах, а выводить их наличными. А для того, чтобы их выводить наличными, надо иметь банковскую карту. Если вы имеете банковскую карту, вы параллельно имеете control media, имеете 4 рекламных баннера и имеете еще возможность то, что вы зарабатываете в месяц в бесплатном сервисе, зарабатывать в неделю, а то может быть и больше. Если вы внимательно послушаете от начала до конца, вы поймете. Давайте посмотрим сначала чуть-чуть, что это такое сама социальная сеть WebScore. WebScore это социальная медиа, это социальная платформа, на которой бесплатно присоединяются ваши друзья, знакомые и ростом количества присоединенных. Вы начинаете выигрывать так называемые сибиркоины, что равносильно долларам, которые приносят вам серьезный доход. Но все-таки настоящим бизнес-партнером является тот, кто входит в этот проект и мгновенно заказывает банковскую карту. Этот партнер или эта личность, которая постоянно будет следить за увеличением своей волны, друзей, знакомых, и пользуется полной рекламной возможностью, предоставленной этой социальной сети. Это платформа инновационной социальной сети», где вы делясь со своими видеокартинками, изображениями на разных других социальных сетях, слежа за своими друзьями, вы развлекаетесь и зарабатываете на этом так называемые поинты, score, которые превращаются в доллар. Итак, пришло ваше время, начинайте приглашать своих друзей и пользуйтесь с бесплатным сервисом также. Но еще раз вам напоминаю, что если вы бесплатный сервис будете строить, то платный не будет строиться. Если вы будете строить платный сервис, то бесплатный автоматически будет строиться. И тогда вы и на платном, и на бесплатном начинаете зарабатывать деньги. Почему я вам говорил, что 25 долларов стоит разовая проплата на всю жизнь? Потому что на следующий месяц эти 25 долларов вы получите в подарок от компании. В бесплатном сервисе, если вы заработали, вы можете с бесплатного сервиса активировать или держать активность вашего платного сервиса. Каждый партнер, который заходит на свою страничку, он видит под своей фотографией кнопочку «Follow me». Не забывайте кликнуть на эту кнопочку, потому что тогда вы начинаете собирать новые друзей, новые контакты, и вы с этими людьми сможете переписываться уже в этом месяце. Кидать им любые сообщения, может быть, даже ой, основной бизнес можете их пригласить и так далее. Поэтому очень интересная функция, она работает на подобии Твиттера. После того, как вы кликнули «Follow me», «Следуй за мной», у партнера появляется в правом верхнем углу возле колокольчика красная надпись, сколько человек кликнули на его реферальную ссылку. И если они отвечают вам, после этого появляется меню «Message», то есть «Оставь мне сообщение». У вас неограниченное количество плейлистов. Вы можете создавать сколько угодно плейлистов. Нажав на эти кнопочки, направо, налево вы можете перелистывать плейлисты. Слева внизу, вернее, под этим картинкой вы видите внизу три кнопочки. Первая кнопочка служит того, чтобы поменять первый, основной ваш плейлист, на первый видеоролик вы можете поменять всегда другой, если вы нажимаете на эту синюю кнопочку. Все остальные плейлисты, эта синяя кнопочка не влияет. Только на первый плейлист. Для того, чтобы добавлять видеоролики на другие плейлисты, вам надо нажимать на «Add playlist» и там также есть кнопочка «Edit видео». Средняя кнопка «Edit Page», то есть редактирование странички. Это очень важно, чтобы вы знали и объяснили каждому человеку, который у вас регистрируется. Когда он зарегистрировался, подтвердил на почте регистрации, заполнил свой профиль, он нажимает на «Hello Page» – «Приветственная страничка», и у него появляется вот эта страничка, где он наживает на edit page. Обязательно он должен здесь установить окончание своей реферальной ссылки. Видите в серединке написано buyscore.com/drop, допустим мое имя Влад. Я советую ставить всем свою фамилию, потому что обычно фамилии одинаковые редко бывают, но если случайно уже занято окончание этой реферальной ссылки, тогда вы поставите туда цифру, или вы можете придумать любое фантастическое слово и поставить туда. Но обратите внимание, чтобы здесь появилась синяя надпись «Available», если стоит красная надпись «Not Available», значит, ваша реферальная ссылка не подходит, она уже занята. Если вы ее установите, то... По вашей реферальной ссылке люди будут попадать к тому человеку, который первый зарегистрировал свое окончание реферальной ссылки. И левая нижняя кнопочка служит для того с плюсиком, чтобы вы могли ставить на свой плейлист фотографию. На каждый плейлист вы можете другую фотографию поставить. Вторая кнопочка круглая с плюсиком, она служит. Для того, чтобы вы на каждый плейлист могли поставить головной баннер, картинку какую-нибудь, которая будет показывать дизайн вашей странички. Здесь же непосредственно вы можете сразу поделиться на социальных сетях, когда вы уже создали свою реферальную ссылку и нажали на кнопочку «Save» — «Сохранить». Давайте посмотрим следующее, что вы должны сделать. Если вы нажимаете на кнопочку «Edit плейлист, то у вас открывается такая картинка. Если у вас не появились видеоролики, которые вы загрузили, нажмете «Посмотреть playlist», «View плейлист. После этого вы можете любой видеоролик переместить местами. Когда вы их перемещаете местами, и вы хотите, чтобы это сохранилось, вам надо нажать на кнопочку «Сохранить». Это по-английски написано «Да». «до вы нажимаете на эту кнопочку, и тогда сохраняется порядок ваших видеороликов, которые вы загрузили в свои плейлисты. Если вы хотите добавить другой видеоролик, то нажимаете «Add Video» и добавится следующий видеоролик, выставляете ссылочку с YouTube, и у вас появится следующий видеоролик. Он всегда будет последним которые вы добавляете. Если в первом плейлисте, нажимая на синюю кнопочку от видео, всегда появится и будет этот видеоролик на первом месте, то в других плейлистах, если вы здесь добавляете видеоролик и даже в первом плейлисте можете здесь добавлять видеоролик, он всегда будет на последнем месте. Если разве что вы хотите их переместить, перевести на другое место, вы нажал на любой видеоролик, тяните налево и или наверх, куда угодно, и после нажимаете на кнопочку До. Я думаю, что это пару таких моментов, которые важно людям объяснить, потому что многие этого не знают. Если вы хотите создать новый плейлист, вы нажимаете на кнопочку Add видео, перелистываете плейлисты, видите, желтые стрелочки стоят, перелистывать плейлисты, доходите до этой странички Hello Page 2. Здесь на серединке написано Add a video. Вы нажимаете прямо сюда, на серединку этой картинки, загружаете, допустим, ссылочку с YouTube, вставляете в эту ссылочку, которая появляется в эту, в эту рамочку, и у вас создается новый плейлист, который вы также можете редактировать, поставить свою реферальную ссылку и добавлять другие вещи. Обратите внимание на реферальные ссылки. Каждый плейлист должен иметь свою реферальную ссылку. Первый плейлист, допустим, Иванов. Второй плейлист, Иванов 1. Третий плейлист, Иванов 2. Четвертый плейлист, Иванов 4. И так далее. То есть вы должны или другое название давать плейлисту. То есть не могут быть все плейлисты с одной реферальной ссылкой. Потому что Элисты создаются для того, чтобы вы по разным темам, может быть, рекламировали разные товары, услуги, продукты или бизнесы или любых людей. Допустим, я рекламирую артистов. У меня один плейлист. Артисты Соединенных Штатов Америки, второй плейлист, артисты Венгрии, третий плейлист, артисты России, четвертый плейлист артисты Украины и так далее. То есть я всегда считаю, что гораздо лучше загружать видеоролики, такие, которые на YouTube более просматриваемые. Потому что если вы будете загружать видеоролики, которые на YouTube и так более просматриваемые, я думаю, что тогда ваш рейтинг вашего сайта будет резко увеличиваться. Я два месяца занимаюсь этим проектом, и у меня 4 миллиона 700 тысяч просмотров. Хочу вам сказать, что нет ни одной рекламной площадки, где за такое короткое время можно сделать такое количество просмотров. Но эти просмотры будут только тогда расти, если вы будете делиться на социальных сетях, таких как YouTube, Facebook, Twitter, ВКонтакте. LinkedIn, Google+, или на других социальных сетях. Если у вас есть такая социальная сеть, которая не стоит на родном сайте кнопочка, то вы тогда просто копируете с адресной строки реферальную ссылку и вставляете, и делитесь с ними на социальных сетях. И вы заметите, что у вас прямо на глазах начнут расти просмотры вашей странички. Я сейчас быстро пробегусь и покажу, сколько вам будет насчитываться поинтов за каждого человека, кого вы пригласите в С первой линии вам за каждого активного партнера еженедельно будет насчитываться 10 поинтов. Вот вы пригласили 10 человек, у вас уже 100 поинтов. Вы пригласили 20 человек у вас 200 поинтов. Вы пригласили 30 человек, у вас 300 поинтов. Почему я это говорю 20 или 30 человек? Потому что мы сделали подсчет. Для того, чтобы заработать первые 25 долларов в месяц, вам надо, чтобы в команде было не менее 300 человек. Кто-то испугается от этой цифры. 300 человек в команде – это небольшое количество, потому что то, что дается бесплатно, то всем все надо. И если каждый человек поймет, что если в его команде будет 300 человек, он заработает месяц как минимум 25 долларов. Сейчас я перерестаю и не буду вам говорить о второй линии, о третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой. Я перейду сразу на самое интересное. Уровень маеста Для этого надо иметь 25 тысяч поинтов. 25 тысяч поинтов – это приблизительно… 600 человек в вашей структуре. Опять-таки не пугайтесь от этого, не вам надо пригласить их. Потому что если каждый человек пригласит хотя бы по 5 человек, и они также пригласят по 5 человек, те также пригласят по 5 человек, потом те пригласят по 5 человек, уверяю вас, то уже на пятом уровне у вас будет более чем тысячу человек. Но чем интересен этот уровень? Даже не этот уровень, я извиняюсь, уровень архитекта, где всего надо иметь 10 тысяч Компания в феврале запускает интересный промоушен. Те партнеры, которые достигают уровня архитект, будут получать в подарок тысячу долларов еженедельно. Как вы можете достичь этого уровня? Очень легко. У меня есть слайд, где я покажу вам, как просчитать, как сделать быстро 10 тысяч поинтов. Но давайте теперь тем посмотрим следующий уровень. Этот следующий уровень, который называется «Нинджа», здесь же надо 250 тысяч поинтов. Этот уровень может быть надо 3-4, может быть для кого-то полгода, чтобы достичь этот уровень. Но вопрос, стоит ли этого сделать? Потому что тот партнер, который первый достигнет уровня ниндзя, сделает 250 тысяч поинтов, он получит от компании 10 тысяч долларов наличными. Сразу. Остальные 25 человек, которые после него достигнут этого уровня, они получат по 5 тысяч долларов каждый. Я думаю, что стоит чуть поработать. И этот уровень достичь не так сложно. Есть еще один уровень, последний. Это 1 миллион поинтов или wave score. Вы получаете машину Мазераки в подарок, которая стоит 250 тысяч долларов. Как вы можете проследить и посмотреть, сколько у вас людей в вашей команде? Для того, чтобы открылась вторая, третья линия, ваша глубина, да, для этого достаточно 30 поинтов. То есть в первой линии должно быть как минимум 3 лично приглашенных партнера, которые еженедельно заходят в свой офис хотя бы на 5 минут, и показывают какую-то активность, делятся на социальных сетях, кликают на своих друзей, follow me, следуй за мной, переписываются и так далее. Это считается, что ваши партнеры активны. Почему я советую вам, естественно, не только трех людей. Чем больше вы людей будете иметь в первой линии приглашенных, тем больше вы заработаете, потому что для того, чтобы открылась, Третья глубина, вы вышли на уровень эксперт. Для этого надо в общей сложности, чтобы во второй, третьей и первой глубине у вас накопилось 250 поинтов или вейс-скор. Когда у вас находится 250 поинтов, вы выходите на уровень эксперт. И те люди, которые заходят уже на этой глубине, автоматически добавляются к вашим поинтам, и я думаю, что на третьей, э, это, это четвертая, пятая глубина, на этой четвертой, пятой глубине уже довольно много будет людей. Это не от вас зависит, это зависит от вашей первой линии. Зависит от вашей второй линии, от третьей линии, если вы правильно преподнесли им, что им надо делать. Меня сегодня спросили, каждый день надо заходить. Hello Page, загружать группа видеоролики не надо. Это вы делаете только один раз в своей жизни. Хотите, естественно, в любой момент можете поменять какой-нибудь видеоролик. Но если вы раз создали, или даже не создали, а компания вам дала по умолчанию основной плейлист, вы уже можете начинать работать здесь, приглашать своих друзей, чтобы они начинали пользоваться этой страничкой. Да, вернусь еще сюда, потому что для того чтобы вы стали специалистом, у вас должно быть уже на первой, второй, третьей, четвертом, пятой глубине накопленных 2500 поинтов. Тогда мы на уровень специалиста, у открывается уровень специалиста. И те люди, которые до уровня специалиста активно заходят и насчитываются у вас поинты, естественно, вам добавляются эти поинты. Но ключевая позиция все-таки архитект. Это 10 тысяч поинтов надо достичь. На прежних уровнях, на уровне специалист, эксперт, виртуальный старт, всего 10 тысяч поинтов, тогда вы выходите на уровень архитект, и у вас открывается еще 2-3 глубины, и следующий уровень будет маэстро. На уровне «Архитект» 10 тысяч поинтов для вас с февраля месяца – это 1000 долларов еженедельно дополнительно к тем деньгам, которые вы будете зарабатывать. Те партнеры, которые вышли на уровень «Архитект», сегодня таких очень много партнеров, вы можете это заметить в своем бэк-офисе, когда входите. Но человек, наверное, 20 точно, которые достигли уровня архитект, они зарабатывают в неделю по 500 долларов с бесплатного сервиса. Поэтому стоит поработать и постараться выйти на этот уровень. Хочу вам показать новые функции виртуального банка. Ко мне сегодня опять обратился партнер и говорит, что здесь деньги не выводятся. Да, деньги не выводятся для того, кто не имеет банковской карты. Деньги, которые он заработал в бесплатном сервисе, он может потратить в веб-магазинах, которые находятся в левом списке. Здесь их очень много. Видите, здесь есть Apple, Amazon и еще много-много других веб-магазинах, вы можете спокойно эти деньги потратить в этих магазинах. Но те люди, которые готовы начать старт из Control Media и проплатить первый раз 25 долларов, еще раз подчеркиваю, только в первый раз, когда они активируются. Потому что уже в следующий месяц, если они активно работают, и у них будет хотя бы 10 человек проплоченных по 25 долларов в Control меди. уверяю вас, параллельно начнет строиться бесплатный сервис, где вы заработаете первый месяц уже 25 долларов. Эти деньги вы можете выводить, Нажал на кнопочку там, где Выбирайте сверху WaveScore. Если вы хотите поддерживать свою активность, тогда ставите Wave Score, записываете 25 долларов и активируйте на следующий месяц ваш платный аккаунт. То есть из подарочных денег вы активировали платный аккаунт, который будет приносить, естественно, гораздо больше денег. Если вы это правильно будете делать. И ваши люди это также поймут, и они также будут правильно это делать. Если вы хотите вывести деньги, вот здесь вы видите 3000 долларов. Если я хочу вывести эти 3000 долларов, я выбираю ProPay. Здесь с левой стороны ProPay. Записываю сюда 500 долларов, и я в неделю по 500 долларов могу выводить. Да, 3000 я не могу сразу вывести, но еженедельно 500 долларов я могу выводить на свою банковскую карту. Более того, я могу активировать своего нижестоящего партнера, своего личника, своих бесплатно заработанных денег. Если у меня есть уже заработанные деньги, у моего личника еще нет, или он настолько бедный, что он не может проплатить своей банковской карты, но с удовольствием готов работать и приглашать людей сразу, с проплатой 25 долларов, вот тогда вы проблотите его, активируете. Если хотите, в подарок можете ему дать. Хотите, можете у него попросить, чтобы он прислал потом 25 долларов, вернул вам эти деньги, которые вы за него проплатили. Это легко делается, поэтому можно обналичивать эти деньги, передавая своим нижестоящим партнерам. Можно выводить на банковскую карту, и можно активировать ежемесячную активность платного сервиса этой прекрасной социальной сети. Каждую неделю волна начинается с нуля. Те люди, которые достигают так называемого указанного порога, который меняется еженедельно от 10 до 25 долларов, они эти деньги могут перевести на свой банковский счет. Следующее. Если человек не достигает указанного Бога в данную неделю, ничего страшного не случится. У тех партнеров, которые достигли, все аннулируется и начинается с нуля. У тех партнеров, которые не достигли, у них wave score волновые точки не аннулируются. А на следующей неделе, если люди те же самые опять заходят, они добавляются к их веб-скор, и на следующей неделе он уже достигнет этого так называемого указанного порога от 10 до 25 долларов. Давайте посмотрим, сколько стоит веб-скор, как он оценивается, допустим, 1 балл. Один балл, он всегда указан. В этой таблице, сколько стоит сегодня. А мне надо это просчитывать. Вы можете посмотреть, что один балл стоит, видите, 0,01357. Это на прошлой неделе было. На этой неделе чуть-чуть другой этот один балл. Поэтому всегда вы можете посмотреть, сколько стоит один балл. Сколько нужно для того, чтобы заработать как минимум, 44 доллара в месяц или 11 долларов в неделю. Вам надо накопить как минимум 805 баллов. 805 баллов – это 11 долларов. Если мы умножим на 4, это 44 доллара. Но если вы только 800 баллов накопили, то вы заработаете, естественно, всего 3 доллара 59 центов, и, может быть, на этой неделе не получите эти деньги, они перейдут на следующую неделю. Но посмотрите разницу. Всего 5 баллов разница, и вместо 3 и 59 вам насчитывает уже 11 долларов. 5 баллов, если вы пригласили нового человека, или... У вас же есть партнер, который зарисовал с чтобы он вошел в свой бэк-офис. Вам засчитаются эти 5 баллов, может быть 10, может быть 7, в зависимости на каком уровне находится ваш партнер. И сразу скачок из 3.59 ваши доходы уже 11 долларов в неделю. Но ведь с 805 баллов, это приблизительно, приблизительно, 150 до 250 человек – это трудно сказать точно количество людей, потому что это зависит, что на какой глубине находятся люди. Естественно, если бы это было бы только на первой глубине, я легко бы мог вам прочитать, сколько вам людей надо, чтобы у вас было 800 баллов. Просто. 80 человек и 800 баллов. Только на первом уровне, и они больше никого не пригласили. Поэтому легко это посчитать, если вы посмотрите, зайдете в F100, статистику, и вы видите, сколько человек заходят втором, третьем, четвертом, пятом, шестом, седьмом и так далее уровне. Кто достигает порога? AmpNumber, который указан еженедельно, к концу недели заработанные сиберкоины или доллары переходят в виртуальный банк. Все остальные счетчики аннулируются. И с понедельника начинается подсчет новой недели активности команды. Начинает расти новая волна вейс -кор. Те партнеры, которые не достигают указанного в данную неделю порога Абдамбер, у них не аннулируются счетчики, а просто продолжают новую неделю с тем количеством полученных вейс-кор, которые у них были, пока не достигнут порога, указанного на следующий день. Если они это достигают, им насчитываются эти деньги на банк. Сейчас хочу вам показать, как можно легко и быстро. Первый пример – это если вы стали партнером, пригласили трех человек и сказали им, что ты должен пригласить как минимум три человека. Я думаю, что три человека пригласить, на бесплатный сервис это абсолютно несложно. Даже 10, даже 100 человек несложно. Есть партнеры у нас, которые 500 человек имеют в первой линии. Это все зависит от того, человек хочет это сделать или не хочет это сделать. Чем больше людей у вас в первой линии, тем меньше уровней надо для того, чтобы вы создали огромное количество баллов. Смотрите, если мы возьмем 5 человек, третью только, не будем растягивать время, 5 человек пригласили. Эти 5 человек, также каждый пригласил по 5. Ихние люди также каждый пригласил по 5. Как это можно сделать? Вот когда вы приглашаете друзей, скажите им, вы обязаны пригласить по 5 человек. Если хотите заработать деньги. И сказать своим друзьям, чтобы они также то же самое сделали и объяснили своим людям то же самое. Тогда смотрите, 23 600 баллов, и это всего 5 уровней. Это абсолютно несложно. Но можно это сделать с 4 уровней, если будет 7 или 8 человек. Первой линии. Но там посмотрите, какое количество баллов. И вы уже можете выйти на уровень или архитектора, или маэстро. Первый уровень, 17 500 баллов, вы на уровне архитекта. Для чего вам нужен этот архитект? А для того, чтобы получать в феврале по 1000 долларов ежедневно. Если брать второй пример, 6 уровней, да, где бы четырех пригласили, и каждый по четыре. Но это только пример, это теория. Естественно, будут из четырех такие люди, которые пригласят одного, а может быть один будет, который пригласит и два. Вы понимаете? Это 32 тысячи баллов. Вы уже перепрыгнули уровень архитект и вышли эти на уровень маэстро. Третий пример. На пяти уровнях. 23 тысячи баллов. Опять вы вдвое перепрыгнули уровень архитекта. Уровень архитект критерий 10 тысяч баллов. Тот, кто достигает 10 тысяч баллов, то есть бесплатного сервиса имеет как минимум 400 долларов в неделю. Те люди, которые не заказывают банковскую карту, они выводить деньги не могут. Те деньги могут потратить только в веб-магазинах крупнейших онлайн такие как Apple, Amazon, eBay, Nike и еще много-много других, я не буду их перелистывать, вы сами это можете смотреть в своем бэк-офисе. Но тот партнер, который закажет себе банковскую карту, а заказать банковскую карту может только после проплаты 25 долларов, карта стоит дополнительно еще 7 долларов, но эти 17 долларов – эта компания из ваших доходов будет снимать. Вам не надо платить их. Вам надо только 25 долларов проплатить, чтобы у вас была возможность вообще заказать эту банковскую карту. Начав строить свою виртуальную социальную сеть, вы вскоре увидите преимущество роста вашей сети. И этим вы достигнете финансовой свободы, найдете новых друзей, заметите рост вашего бизнеса. И так каждую неделю начинается новая волна. Нова. Но мы пришли сюда с вами не дурака болять. Мы пришли сюда с вами серьезные деньги зарабатывать. Да, есть очень много проектов, где можно зарабатывать серьезные деньги. Но в те проекты надо проплачивать очень серьезные суммы. То есть надо инвестировать. 100, 500, тысячу, есть три есть пять а то и больше проекты. Если вы заходите в такие проекты и вы не пригласите людей, которые проплатят такую же сумму, как и вы проплатили, то ваши деньги там зависли навсегда. И, может быть, еще и вашим лично приглашенным надо также приглашать дальше. Значит, те деньги вы просто потеряли. Я считаю, что этот проект «Вайфскор» является спасательным поясом для всех тех людей, которые в каких-либо проектах уже потеряли очень много денег. Я заметил, многие люди мечутся с одного проекта в другой. Проплатил в одном проекте. Не получилось. Проплатил в другом проекте – не получилось. Проплатил в третьем проекте – не получилось. Везде только потерял деньги. Для тех людей Вейскор является единственной возможностью вернуть те деньги, которые они потеряли в каких-либо проектах. Потому что здесь они могут начать даже без инвестиций. Или если он хочет очень быстро заработать, ну тогда всего 25 долларов. И эти 25 долларов только разовая проплата на всю жизнь. Потому что все остальные проплаты активности вы будете делать с бесплатного сервиса, который, можно сказать, компания просто дарит вам в подарок. У вас строится платный маркетинг и строится бесплатный параллель. Если вы Готовы проплатить 25 долларов и будете приглашать людей, чтобы они также проплачивали 25 долларов и сразу заказывали банковскую карту. При заказе банковской карты я хочу, чтобы вы обратили внимание. Единственное, очень важно, чтобы вы знали, что при заполнении бланка заказа банковской карты и при оплате этих 25 долларов – Нельзя записывать код страны или ставить плюс в той рубрике, где вы записываете номер телефона. Нельзя пользоваться Google-переводчиком. Только в оригинале на английском языке должна работать страница. Если вы будете пользоваться переводчиком или запишите плюс и код страны, у вас деньги снимутся. Но проплата ваша не пройдет, и будете ждать потом неделю, пока вам деньги вернут опять на вашу банковскую карту. Поэтому на это очень сильно обратите внимание. Давайте рассмотрим, как и сколько можно заработать сразу в платном маркетинге, который в принципе параллельно работает с бесплатным. Еще раз напоминаю, тот, кто начинает бесплатно, у него платный не работает. Тот, кто начинает с платного, у него параллельно работает бесплатный. И рано или поздно бесплатный также принесет им деньги, а платный ему приносит уже первую неделю очень приличный доход. Вы зарегистрировались, проплатили 25 долларов, заказали банковскую карту, Получаете 4 рекламных баннера, и у вас открывается новое меню, которое называется «Control Media». Приглашая первого человека, вам сразу насчитывается 8 долларов, который также проплачивает 25 долларов. Второй человек проплачивает 25 долларов, опять насчитывается 7 долларов. Третий также 8 долларов. Четвертый также 8 долларов. Вы уже заработали 32 доллара. Как только вы пригласили пятого человека, за пятого человека вам вносили уже 9 долларов. Таким образом, вы заработали 41 доллар. Этим, что вы выполнили это первое условие, у вас открывается вторая глубина. Это значит, что со второй глубины вам также будут начисляться комиссионные. Сколько будет вам начисляться со второй глубины, когда ваши личники будут приглашать также по 25 долларов людей, чтобы они могли заказать себе банковскую карту? Вы будете получать за каждого 3 доллара. Внимательно слушайте. Но, с левой стороны вы видите, написано Management Override 1 доллар. Что это значит? Это значит, что вы получаете уже на этом уровне бонус соответствия, который компания называет Management Override 1 доллар. Этот 1 доллар с неограниченной глубины будет вам выплачивать ежемесячно, когда партнеры будут проплачивать свою активность. Ежемесячно ваша первая линия будет проплачивать активность, вы находитесь только на уровне эксперт, у вас всего 5 лично приглашенных в первой линии, вы будете получать ежемесячно с первой линии 9 долларов. Это 5 раз в 9, можно легко посчитать, сколько вы заработаете. Каждый месяц. 45 долларов. Что это значит? Это значит, что даже если у вас случайно еще в бесплатном сервисе не начала развиваться структура, у вас 25 долларов для поддержки следующего месяца, вы заработали еще и останется вам на жизнь. Со второй линии, со второй линии, когда их ваших личников, люди будут проплачиваться, вы будете получать по 3 доллара. Но ведь вторая линия также постарается приглашать людей, ну как минимум хотя бы 4, с каждого вы будете получать 1 доллар. И их людей, если пригласят, вы опять будете получать 1 доллар с неограниченной глубины. Сколько это может быть денег? Давайте просмотрим, Я Чуть-чуть посчитал, поигрался с цифрами и сделал небольшой подсчет. Если у вас 5 проплаченных партнеров, мы вышли на уровень эксперт. И если ваши 5 приглашенных пригласят, каждый хотя бы по 4, вы заработали 41 плюс 60 – 101 доллар в неделю. 101 доллар вы заработали. Но ведь это еще не все, потому что это то, что гарантировано. А то, что ваши, вот эти, вторая линия, которая пригласила людей, их всего 20 человек у вас будет уже в структуре. Это третья ваша глубина. Как вы считаете, они не постараются пригласить хотя бы каждый по 4, чтобы им ежемесячная обамплата? обходилось в ноль, то есть не со своего кармана надо платить уже заработанный день. Тогда вы будете получать по одному доллару с каждого человека. Если 20 человек пригласят каждый по 4, это уже 80 человек будет у вас в четвертой глубине. Вы заработаете еще 80 долларов. А если это четвертая глубина, 80 человек, и так же, так же, каждый, хотя бы по 4, для того, чтобы хотя бы заработать 32 доллара, вы заработаете 320 долларов. Но это только опять-таки теория. Точно просчитать нельзя. Все мы люди разные, работаем по-разному, но кто-то пригласит 10 человек и 20, а кто-то может быть только один или два. Поэтому вы можете прочитать себе каждый в зависимости от зная тех людей, которые в вашей команде работают, тех, кого вы пригласили, тех, кого они пригласили и так далее. Но во всяком случае, один доллар вы будете получать с неограниченной гумии. И эти 500 долларов, которые вы заработаете, это опять-таки минимальная цифра, которую я посчитал, что эта минимальная цифра может вырасти и до 1000 долларов. Давайте посмотрим следующий уровень. Вот в этом уровне эксперт. Начинаете дальше приглашать людей в первую линию, и вы получаете за каждого 9 долларов до тех пор, пока у вас их не будет всего 10 уже в общей сложности первой линии. Если у вас в первой линии будет 10 человек, которые заказали банковские карты, проплатили 25 долларов, вы начинаете уже за 10, вы уже получите. 8 плюс 2, это значит 10 долларов. За каждого человека, который будет проплачиваться во второй линии или будет приглашать ваша вторая линия, вы будете получать 4 доллара с каждого человека. С третьей линии вы также будете получать 4 доллара. Или если их личники приглашают новых людей, или они проплачивают ежемесячную активность, вы всегда будете получать 4 доллара. Но красота не в этом. Красота, знаете, в чем? Что здесь бонус соответствия уже 2 доллара. Я уверен, что из этих 10 человек, если каждый пригласит только 5, те также каждые 5, из них также и люди будут приглашать, то у вас с неограниченной глубины будет расти 4, 5, 6 и 7 уровень. Уровня будут появляться люди, где вы будете получать эти 2 доллара с неограниченной глубины. Я это вижу на своем опыте. Я заработал уже более чем 3350 долларов только в этом месяце. Из того вижу, как я получаю из глубины свои комиссион. Смотрите, если я сделаю опять поиграем с цифрами, сделаем небольшие подсчеты, если вы вышли на уровень специалист, и у вас уже 10 проплаченных партнеров. Не путайте с бесплатным сервисом и с бесплатным маркетингом, это совершенно иной маркетинг, который не имеет никакого отношения к бесплатному. Бесплатный работает самостоятельно, сам по себе, а платный работает сам по себе. Те люди, которые платны, у них автоматически строится бесплатно. Посмотрите на этом уровне. Вы можете уже заработать более чем 4000 тысячи долларов. Вначале это будет месяц, а придет время, чем больше людей у вас будет в первой линии, чем больше людей будет во второй линии, они подключаются в разное время, и придет время, когда это у вас еженедельно будет. Не ежемесячно, а еженедельно. И еженедельно вы выводите эти деньги мгновенно на банковскую карту. И даже не надо выводить, они автоматически понедельник переходят на банковскую карту и вы сразу пользуетесь этими деньгами. Не забывайте, на этом уровне менеджмент выбирает 2 доллара до бесконечности. Следующий уровень. Вот вы на уровне специалист. Вы дальше начинаете приглашать первую линию новых людей. Не знаю, кому сколько времени надо, но рано или поздно... Может быть, у вас будет очень много людей. Когда вы за каждого дальнейшего человека, допустим, за 11 будете получать 10 долларов аж до тех пор, пока у вас не будет 20. Как только у вас 20-й появится, вы уже будете получать 3 плюс 8, 11 долларов с каждого дальнейшего человека. С каждого человека, который будет регистрировать ваши личники, вы будете получать 5 долларов. С каждого человека, который будут регистрировать их личники, вы опять будете получать 5 долларов. С каждого человека, который будет регистрировать или ежемесячно проплачивать активность третьего, четвертого поколения, вы будете получать 5 долларов. И эти 3 доллара будете получать с неограниченной глубины. И это еще не все. Потому что, начиная с 21 человека, вы аж до 35 человека будете получать 11 долларов каждый месяц. И от новых, и от ежемесячной оплаты активности партнеров, которые, естественно, они оплачивают с бесплатного сервиса. Поверьте, те люди, которые выйдут на уровень архитект, у них не 25 долларов будет в бесплатном сервисе, а будет гораздо больше. Итак, я сделал на этом уровне еще подсчеты. И хочу вам показать, что на этом уровне вы можете заработать месяц 21 тысячу с лишним долларов. И это минимальное, потому что management override, этот бонус соответствия, он с неограниченной глубиной будет вам платить. Поэтому эта сумма может вырасти и до 30, и до 40 тысяч долларов в месяц. Почему я объясняю вам это так конкретно? Потому что хочу вам сказать, что я в многих проектах работал. Я изучал все маркетинг-планы, которые существуют сегодня в мире. Но хочу вам сказать, что нету одного маркетинг-плана, где я разово проплатил 25 тысяч долларов, можно сказать, долларов, можно сказать, на всю жизнь. Ну, может быть, в крайнем случае, на следующий месяц или на третий месяц еще проплатил, и все, больше не проплачивал, потому что тогда бесплатно у меня, если я работаю, будет приносить столько денег. Но если человек действительно активно работает, то достаточно один раз 25 долларов проплатить на всю жизнь. И вы зарабатываете такие деньги. Вы понимаете? Всего 25 долларов. Больше вы никогда не проплачиваете. Но вы должны работать. Вы должны работать, чтобы у вас строилась платная часть что вы вышли на уровень архитект платным и вышли на уровень архитект бесплатным. Тогда вы уровне бесплатным будете иметь как минимум по 400-500 долларов в неделю на бесплатном сервисе. И на платном сервисе вы будете иметь на этом уровне как минимум 20 тысяч долларов. Вы понимаете, какие деньги? Вы понимаете, какой маркетинг план? Нет ни одного маркетинг-плана подобного, который выплачивает такие деньги с такой минимальной инвестицией. Вот это надо понять, это надо правильно преподнести. И если вы это сделаете и поставите перед цель, уверяю вас, что вы уже в первую неделю заработаете серьезные деньги. В первый месяц вы заработаете в 10 раз больше. Пройдет, может быть, 3, 4, 5 месяцев, и ваши доходы будут составлять около 30-50 тысяч долларов в месяц. И вы больше не инвестировали ничего. У вас нету автошипа ежемесячного. Вы не вкладываете больше денег. Вы проплатили один раз 25 долларов, и пожизненно вас только растут ваши доходы. Вы сейчас начинаете понимать смысл этого бизнеса. Я надеюсь, что да. Я надеюсь, что да. Кто не понимает, мне очень сожалею того человека. Естественно, тогда прослушайте 10 раз, придите на презентацию, спросите вышестоящего спонсора, что вам объяснить, как работает система. Забудьте сейчас бесплатный сервис. Начинайте с платного сервиса сразу. Пригласил человек, скажи, этот проект стоит 25 долларов. Готовы работать И приглашать людей по 25 долларов. Бесплатный сервис будет строиться тебе параллельно на автомате. И если он будет строить платный сервис, то бесплатный сервис быстро выстроится. Из бесплатного сервиса ты столько будешь зарабатывать, он поддерживать активность платного сервиса. И вы разной проплатой 25 долларов пожизненно будете зарабатывать 20-30 тысяч долларов в месяц. Нет таких проектов еще, которые выплачивают такие. Я дальше не делал просчеты, потому что люди испугаются, но хочу вам сказать, что если вы вышли до уровень архитекта и дальше начинаете приглашать людей, то уже за 21 первого человека вам будут платить 12 долларов ежемесячно от их активности и при регистрации. 12 долларов. Здесь уже менеджмент Override, 4 доллара с неограниченной глубины. Здесь с каждого уровня дальнейшего вы будете получать по 6 долларов с каждого проплаты нового партнера или с проплаты его активности, которую они с бесплатного сервиса проплачивают. Вы можете представить, какие здесь деньги. Я вам хочу сказать, тот партнер, который выйдет здесь на уровень МАЭС, и выйдет на уровень маэстро в бесплатном сервисе, будет зарабатывать 100 тысяч долларов в месяц. Хотите, верьте, хотите, нет. Но я думаю, что вы все учили в школе, математику знаете, арифметика простая, очень легко просчитать. Здесь менеджмент оверрайт будет уже 4 доллара до бесконечности. Вы можете представить какие-то деньги. И это не все еще. Тот человек, который выйдет на уровень маэстра, начиная от 35-го партнера, будет получать уже 8 плюс 5. Это 13 долларов за каждую новую регистрацию первой линии. За каждую проплату активности всех партнеров, которые... 35 у него в первой линии будет получать 13 долларов. С каждой второй, третьей, четвертой, пятой линии будет получать 7 долларов. Или с новой регистрации, или с ежемесячной проплаты активности. Опять-таки с бесплатного сервиса. Не забывайте. И с последнего уровня будет получать 6 долларов. Но 5 долларов у него опять-таки с бесконечности будет получать. Если у него есть люди уже на этом уровне, и они дальше будут приглашать людей так же, пусть только каждый пригласит один одного человека. А 5 долларов с каждым. Вы можете представить, сколько людей будет на этом уровне. Вы себе представьте, нарисуйте матрицу, допустим, да? Только эта матрица, к сожалению, она не треугольная, а квадратная матрица. Потому что вы строите в ширину. Каждый партнер строится в ширину. Их партнеры строятся в ширину. Поэтому огромное количество людей будет рано или поздно в вашей команде. И вы можете заработать просто невероятные деньги. Последний уровень Rockstar, где вы от 50 человека уже будете получать в первой линии, если будет появляться, 8 плюс 6, 14 долларов. И потом на этом уровне все ваши 50 человек, 51 человек, допустим, да, вам будет выплачиваться по 14 долларов с каждого. И потом 8 со второй, с третьей, четвертой, пятой. Линии будет 8 долларов за того человека. И уже с предпоследнего 7 из последнего 7 долларов. Но этот 6 долларов, менеджмент, также с бесконечности будет. Что придет через год, может быть, через полтора у кого-то. На уровне Роксар. Там очень много людей. Но вы эти 6 долларов будете получать еще с бесконечностью. Я не хочу вам называть цифры, на этом уровне, сколько можно заработать, но вы делали подсчеты, вы тоже можете сделать себе подсчет. на этом уровне можно заработать миллион долларов в месяц, вы понимаете? Из 25 долларов, которые вы раз в жизни проплатили. Но, не забывайте, тот человек, который проплачивает 25 долларов, мгновенно должен заказывать банковскую карту. Чтобы эта банковская карта к нему пришла чем быстрее. И с того момента, как он зарегистрировался и проплатился, надо ему сказать, начинай приглашать людей по 25 долларов проплачивать и заказывать банковскую карту. Научите его заказать банковскую карту. Потом скажите ему, чтобы он научил заказывать банковскую карту. И поверьте, у вас строится платный сервис, вы будете зарабатывать бешеные деньги и параллельно на автомате выстроится бесплатный сервис. Если вы серьезные деньги хотите зарабатывать, давайте не будем валять дурака, а будем строить бизнес. Если вы хотите нащий бизнес строить, если вы также размышляете, как я, как многие из нас, единомышленники, есть среди вас, я уверен, что есть когда мы с вами построим огромный бизнес. Это все работает. То, что есть некоторые функции, которые сегодня изменяют, дополняют, на это мы сегодня не обращаем внимания. Мы создали плейлисты, рекламируем их на социальных сетях, посылаем ссылку своим друзьям и начинаем их приглашать и регистрировать. Если вы это сделаете, вы будете счастливыми и больше вас ничего другое интересовать не будет. Максимальная концентрация на этот проект, и каждый из вас станет финансово независимым человеком. Вы из бесплатно заработанных денег можете отправить на ProPay 20 долларов, допустим, и с этих денег из комиссионных снимут. Но это не значит, что вам карту не вышли. Карту вам любой ценой вышли. А деньги они потом снимут с ваших заработанных денег. Если вы на платном сервисе начнете зарабатывать, пригласите хотя бы 4 человек, вы заработали 32 доллара, компания снимет за карту эти 17,50 долларов. Если у вас есть на бесплатном сервисе, перегоните 17,5, это надо перегнать 19,5, 20 долларов, перегоните на ProPay. Вы можете переслать с бесплатного сервиса. Нет проблем, из ваших заработанных комиссионных снимут вот эти 17,50 за карту. Я заказал банковскую карту для своей супруги, потому что у меня в супруге. У нее бесплатно заработанных денег не было, поэтому я сначала переправил ей 5 долларов, активировал ее, потом переслал ей еще 20 долларов, она эти 20 долларов уже сама отправила на ProPay, и ей прислали банковскую карту. Я первый платеж 25 долларов сделал со своей карты. Теперь у меня уже есть 68 долларов. Я сделал запрос на оплату 25 долларов из своего виртуального счета. Было написано подождать 72 часа. Прошло уже 10 дней, но баннер не появился. Не знаю, как вас зовут. Бонус 24. Хочу вам сказать, что с бесплатного сервиса 25 долларов появится только у тех людей, которые первый раз активируют Control Media. Те, которые уже проплачивали когда-то 25 долларов, у них автоматически не активируется. Что вы должны для этого сделать? Вам пришло письмо, что вы отправили 25 долларов на WaveScore. Я уверен, что пришло письмо. Это письмо вы должны переслать Кети. Кетти это служба поддержки. Если у вас нет ее адреса, я вам с удовольствием дам ее адрес, перешлете это письмо, которое пришло, чтобы 25 долларов переслали на WaveScore. Тогда поверьте, что на следующий день у вас все активируется. Вот вы ждали 10 дней, потому что вы не послали письмо. Не послали письмо, естественно, тогда это сразу не активируется. Скажу вам еще, почему это так медленно работает. Потому что служба поддержки пока работает только один человек. Так как программу постоянно усовершенствуют, ищут новые возможности вывода денег для Украины, сейчас ведут переговоры с несколькими платежными системами, интернет-банками, которые подключатся в БСОР, для того, чтобы Украина и некоторые страны также могла получить банковскую карту. К сожалению, почему-то против Украины очень много платежных систем выставили какие-то санкции и говорят, что они в Украину не поставляют деньги и нельзя регистрироваться. Но нашла компания уже выход с положения и очень Вскоре появится и Украина, и другие страны, которые могут выводить деньги. Хочу вам сказать, что многие люди с Украины э, заказали себе банковскую карту так, что попросили своих родственников или друзей, которые живут в России, и на их адрес заказали банковскую карту, им прислали банковскую карту, они перестали их по, по почте и пользуются дальше этой банковской картой. Это один из вариантов, но подождите. В этом месяце уже подключат новую платежную систему, которая будет давать возможность и Украине, и Белоруссии также выводить деньги на банковскую карту. Коммунити пул, он всегда в понедельник маленький. К концу недели он постоянно будет расти. Это зависит от активности партнеров. Чем больше активных партнеров будет, тем выше будет коммунити Я хочу вам сказать, что я лояльник этой компании, мне она нравится, я вижу будущее этой компании, я вижу перспективы этой компании, и пока меня ничего другое не интересует, поэтому это сейчас мой основной проект. Спасибо большое за внимание, я на этом прощаюсь, до свидания.